Привет всем, меня зовут Данил, вы на канале Zablok ТВ. Сегодня стартует мой новый эксперимент на моем YouTube-канале, где я с нуля рублей э, буду зарабатывать на свою цель а ровно 200 тысяч рублей. В конце эксперимента, возможно, что я продлю этот эксперимент и сделаю его за 200 к до определенной точке, например, полтора миллиона рублей. Как я буду зарабатывать деньги? Начальный капитал у меня ровно 0 рублей. Недавно я в видеоролике, ссылка будет в описании, рассказывал про такой проект, который помогает Видеоблогером в инстаграме от 100 подписчиков заработать какую-то маленькую сумму денег у меня максимум было 1000-1100 рублей в месяц с этого проекта у меня в инстаграме 500 подписчиков почти как я буду зарабатывать деньги в данном проекте я Э, на вот эти 30, 30 рублей, которые мне уже пришли за рекламный пост, который также где-то тут э, будет мелькать сейчас. Э, и э, мне перечислили эти 30, 30 рублей. Я завтра, послезавтра их сниму. И с этой суммы денег я уже стартую к... Двухсот тысячам рублей Сейчас у меня лежит Целый мешок непродаванного раньше товара Это термосумка Много их И другие мелочи Например Геймпады И так далее Я посчитал В мешке у меня Вот в этом белом Ок товара около 1000-1200 рублей. Я в этом проекте его попытаюсь продать. Как я буду продавать вещи? Вещи я буду продавать на различных площадках. Как, например, Авито, Юла. Если вы живете в Украине, то это Оликс. Если в Беларуси, то тоже. Авито, старт на ну с этих 200-300 рублей вы сможете увидеть в следующих видеороликах. А именно в следующем видеоролике, какой я выберу товар. В следующем, конечно, буду рассказывать в этом проекте с нуля до 200 к всю прибыль почти я буду складировать в свою коробку которая у меня сейчас за кадром но сейчас я покажу ее в кадре вот она, та самая коробка где будет в конце нашего эксперимента лежать 200 тысяч рублей, даже может быть и больше я надеюсь, правильно написал Потому что телефон будет перевернут в самом Ютубе, когда вы будете просматривать этот видеоролик. Поэтому я так и сел. У меня вот тут больше, у меня правая сторона, а это, а это левая. У вас наоборот, это левая, это правая. Так что поставь лайк своей, своей правой рукой подпишись левой рукой и напиши комментарии уже двумя руками. 300 рублей уже заработаны. В следующих видеороликах я попытаюсь сделать подлиннее видеоролик минут на 10-15 и попытаюсь побольше заработать деньги, чтобы эта коробочка хоть чуть-чуть уже к второму видеоролику нашего нового проекта уже понемногу заполнялась. Конечно, ж забыл рассказать, как я заработал эти деньги. Я наткнул у меня у знакомого, есть знакомая, именно руководитель этого проекта. Но она дает заработать э, всякому человеку, именно всем людям, которые проживают в Сибирском федеральном округе. Если вы э, из Москвы, Беларуси или Украины, то ничего страшного, и вы можете на данные города сделать аккаунты и просто написать несколько постов, не рекламных, потом зарегистрировать свой аккаунт и потом уже делать деньги с этого аккаунта себе на Сбербанке или на другой. Можно даже Тиви банк я думаю. И, и тем самым зарабатывать эти деньги. Попрошу вас, если вам интересен этот путь, поставить лайк и также, если вы хотите проделать этот путь со мной, то попрошу вас отмечать меня в Ютубе. Если у вас есть свой YouTube-канал, делайте такие же видеоролики по серии, отмечайте меня. Я, может быть, даже оставлю ссылки на ваши... И вставлю вот тут э, ваш видеоролик э, с призывом подписаться на ваш канал. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписываемся на канал. Нажимаем на колокольчик. Пишем комментарии, потому что я все читаю, лайкаю. И всех э, подписчиков, конечно же, люблю. Всем удачи, всех целую. Всем удачи и всем пока.